<свист> <свист> Я немножко переживаю Чарли, Чарли, приди Чарли, Чарли, ты здесь? Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Baby Life или на канале Видео Бэйби. У нас два канала. Обязательно подпишись на оба. И нажми кнопочку красненькую «Подписаться», чтобы она стала серенькой. Окей, ребятки? И тогда вы будете получать уведомления о нашем новом видео. Друзья, ну что, Лера всегда пранковала меня, а сейчас я ей отомщу И сделаю такой пранк, она просто будет в шоке. Главное, смотрите до конца и не пропускайте ничего. Будет очень много интересного. Вы знаете все, что Лера сейчас находится в лагере, она будет там 10 дней, они сегодня собрались сделать там как бы мистический какой-то там ночь, мистический вечер, они хотят вызывать духа, вы представляете, на что они решились? Я такой сидел и думал, как же ее разыграть? Я думаю так, она не будет знать все равно ничего, я приеду, я попрошу девочек, с которыми она будет в комнате, я их предупрежу, что я буду ее разыгрывать, буду ее пранковать. И мы это сделаем очень круто. Подговорю парней в лагере, их там очень много детей, чтобы они мне подыграли. И посмотрим на ее реакцию, когда они будут вызывать духов. Какие духи ее испугают. Ребята, смотрите, таких видео еще не было. Это видео будет пранк в лагере. Смотрите обязательно до конца. Я сейчас сижу в машине, вот сейчас уже буду ехать к ней, я немножко переживаю, думаю, дети согласятся, дети меня поддержат, помогут мне. Главное, чтобы ничего не сорвалось, потому что это пранк. Все наши пранки, все настоящие они, не поддельные. Ну что, поехали. Ребят, на улице уже темнеет, я подъезжаю к лагерю. Вот он такой, видите, лагерек у них, трехэтажный. Сейчас поставлю где-то здесь машину Где поставят, даже не знаю Вот здесь где-то поставлю машину Ну, вон они там гуляют Ребят, Я иду сейчас к ним, они там по-любому готовятся да, да, да. Да. Ребят, всем привет. привет! Привет! А что вы делаете? Мы духа вызываем Да ладно, что серьезно? Да. да! Готовитесь? Будете духа вызывать? Да! да. Офигеть! Блин, мне, мне уже стрёмно. А вы понавешивали, да, вот это, Позавешивали окно? Да, да, темно, да, Фига да, себе. А сколько сейчас время? А 8, да? Часов 8, да? 8, 8, 8, 8, 8. 8. 4. 8. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 8. Найди это, воды, кстати, блин, я забыл тебе воду принести, прикинь, сейчас я тебе дам ключи, на, возьми вода и там и две бутылки в общем, там две бутылки воды принесешь, машина стоит воз, ну, там возле двора, понял, знаешь, где, да, вот это, конечно, круто. Девчонки, короче, у меня одно задание к вам, вы должны мне помочь, назад, поможешь также? я в курсе, что вы будете вызывать духов, она мне говорила это, но она не знает, что это будет пранк, все равно пока она сейчас ходит по, по воду, по машинам, у нас есть время, вы должны мне подыграть, я привез маску, ты будешь в маске, залезешь, но ну, я не знаю, под какую-либо кровать, где она будет сидеть. В общем, старайтесь так, чтобы она. дальше там вот возле тебя. Старайтесь так. Будете вызывать духа, и ее надо максимально испугать. Давайте договоримся какой-то, я не знаю, на какой-то маяк. Один, я даю маяк, о, ну, типа кашляешь или чихаешь, Я чихаю, я буду снимать, я просто буду с вами находиться, я чихаю, считаешь, да с какие ты посчитаешь? До там 10-15. Давай, до 15. Все, правильно. считаешь до 15. Про себя. И потом там ее замугу, короче, схватишь. Она в шоке будет, по-любому, она испугается. И сразу же, короче, выползай потихоньку. Вы тоже, вы такие, там все по кроватям, короче, сделайте так, чтобы она вообще обосралась. Ну, это я так образно говорю. Максимально, чтобы мы ее испугали. Нагоняйте жути. Но я вас предупреждаю, что. Вот то, что вы сейчас сделаете, это действительно может. Ну, я сейчас правду говорю, может, может и какой-то реально дух появиться. Я не знаю, я в своем детстве, но ну, вот так шутили-шутили, но можно что-то и вызвать. Так вот, придет к вам пиковая дама, и будет очень страшно. Да, да, да. -да. Ну что, готовы? Да. А что вы будете? Как вы это будете вообще делать? Не знаю. Нет, да. Давай... Да, давай посмотрим. Давайте ему вопросы, и он будет отвечать, да или будет. нет? Ну, я, я не сильно. Ну, мы надеемся на это. Нифига себе, нет? Да. А, а, подождите, ты если мы свет? выключим свет, стой. О, О не в принципе, выключим. так. Давай телефон. телефон. О, вы телефоны положили. Да. Круто. Все, сейчас да. еще. Мы я, короче, да. я, я, короче, фото. еще свой да. ложу. Так, уже даже... Подожди, сколько у тебя времени? А Ну, покажи. О, 807, у нас одинаково. Да, это да. Да. Так, да. да, я думаю, да, с ними да, ничего да, не сделает. Но если экраном лучше вниз ложить. Потому что раздавите. Если вы вот так положите, можете раздавить. Так он хоть не треснет. Офигенно. Кстати, это очень круто. Главное, заставьте, чтобы она села туда. Только смотрите, чтобы она сейчас ничего не заподозрила. Да, И не только это, смотрите, чтобы она не заподозрила, это самое главное. Потому что она может выкупить это все. Что В общем, сейчас будете, вызывайте там, все там толпой, там жути, ей такой нагоняете. Вот ты выслышала, а ты слышала. Чтобы это было все так правдоподобно. Ну что, все, ждем ее. Ждем ее, я сейчас достаю. А, подожди, назад. я тебе забыл, короче, смотри. Есть вот такая очень страшная маска. Вот вы представьте, я потом Класс. вам оставлю, вы будете пранковать кого-то. Да, ночью да, можете запранковать да, кого-то блин. А ну одень Один как Дима. это будет. Сейчас. А если еще свет будет, будет еще... Да, если бы она еще светилась. А, может... Так, подожди, если она сейчас зайдет? Это реально страшно. я все равно ее закрою. Ребят, я подпер ногой, чтобы она, не дай бог, не зашла. Не-не-не, она А ну посмотри. Ну, бать, лицо чуть-чуть перекривило, потому что она лежала на этом. Ну, в принципе, оно. Ага. Ой, ты красавец. Это будет круто. Все, окей, okay. короче, значит так. Залазь под кровать. Залазь уже. Где-то туда. Там пусто. Мы долго тянуть не будем, 5 минут посидим. Так, одевай, ты понял, постепенно какие-то звуки издавай. Когда они будут да. вызывать этого Чарли? К Чарли? Чарли. Да, буду да. Чарли вызывать, ты какой-то там пошкрябай. Да, да, да. Не, да, только не тряси кровати, потому что она ж будет на нас... ней сидеть. Подожди, если она на нее сядет, она ж придавит тебя. Нет, нет, нет, нет. Так, ну что, короче. Все, ждем ее. Окей? Да. Я, сейчас, а я, наверное, я другую камеру возьму, я, наверное, буду все-таки снимать на другую камеру. Я на вот эту так. буду камеру снимать, потому что это лучше в темноте снимает, ребят. Ну что, все. В общем, я надеюсь, получится, потому что, блин, очень сильно переживаю. Еще, ребят, давай, смотрите это до конца, не страшно. переключайте. Да. А ну, так высуни голову. Я... А ты что, я бы... Слушай, вот так ее и высунишь, короче. Окей? Идем? Все, все, все. Все, все, все, все. Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас, будет крутиться вот эта штука. Но, да? В да в комнате. В комнате при... О. Давай, садись. Ты так долго, ты телефон оставила аж здесь. Давай, садись. Давай. Приняслава. Приходи, давай, давай, давай, давай, садись. Я вас буду снимать. Садись, где-то это. С ними садись где-то или сзади, я не садись, знаю. Закрыть дверь? Она не закрывается у вас на замок? Нет, нет. тумбочкой можно придать. А не, я буду все равно тут стоять, снимать. Смешно. А что это было? Ничего, а что тут не может я быть? Чувство смешно и страшно. Да, а -а -а. это то же самое. Не а -а -а. Давайте еще Депрессия. Раз. Давайте три раза. Слева, давай Скажем. давай. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди, Чарли, Чарли, приди. Чарли, что ты здесь? Чарли, ты здесь? Но здесь. Меня она меня не послышала за ним. А, Это, ну, кто, а что, вы что, помните, или он ровнее стоял? Мне кажется, он... что я его просто сейчас поправила. Ну, не шевелится вообще карандаш? Нет. Совершенно. Я сейчас описываюсь, если он зашевелится. Я вам серьезно говорю. А что, не, я просто, я сам, а я ты верю в это. это и... Тише, тише, тише. Это, это вы что, ребята? А что <поторый> такое? А что там было? А что было? Шевелилось. Да не, вам показалось, наверное. Что, серьезно пошевели? Пошевелилось, Шевелилось, да? Да. что. после дождя. А на, на окне никого нет, да. Окно может продувать. Я говорю, там окно. а, а, а, а, а, да, за окном что-то не видел. Ладно, давай. девчонки, вы вышо. Да я ща, я чуть сам уже чуть штаны не наделал. Блин, ну так вы классно вот это придумали с телефонами. Да, ты правильно говоришь. Просто спокойно настройтесь. Чарли, приди, Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, Чарли приди. Нет? Нет. Ты пришел? Нет. Давай ты... ему вопросы. Давайте ему вопросы. Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь? Ого, блин, у меня, у меня уже сердце начинает биться. Вы такие вопросы задаете? Шевелится? Чарли, у тебя есть сердце? Нет. Задавайте, вы три раза... Че вы кричите? А что такое? А что такое? Что случилось? <пишевелилась> ты серьезно? Вот, <пишевелилась> посмотрите. Что, серьезно? Само <пишевелись> Блин, у меня аж камера расшилась. Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь. Да не-не-не, это я, ты я чихнул, я извиняюсь. Да что такое? Девчонки, вы что? Я? Я? Я захотела то, что все закричали. кричок. все, все. Лера, страшно? Мы тебя поздравляем, это был пранк. Высадила? В штаны не наделала? Да чё ты-то, да, не обижайся, все нормально. Не наделала в штаны? Девчонки, ну вы, вы просто супер, <INE2> бля. Карандаш, никто А что, карандаш еще за этот? Да, карандаш Нет, я. Нет, это карандаши. -а -а -а. nee, Лер, like мы на самом деле хотели, ну, тебя пытались разыграть, девчонки все были в курсе, чтобы ты понимала, ни на кого не надо обижаться, ты пранковала меня, мы решили просто пранкануть тебя. Я думаю, у нас у всех получилось, но я не ожидал того момента, что упадет реально карандаш. И на самом деле я сам испугался. Реально? Это, была Это правда. было правда. Не, девчонки, в натуре карандаш упал? Или да. просто вы, да, вы, да, вы, да, вы, да, вы подстроили? Да, Нет? Как мы? Мы вот здесь вот А сюда. давайте Нет? еще раз. Стоп! Назар, ну ты красава, молодец. Ты, вы, ты вылез, я, я чуть не отписался. Думай, мы тебе ночь, я если мы сидели вот здесь, я как карандаш могу? Нет, я тоже не понял. Я просто ну, не успел Стоп. заснять вы как карандаш. Ты давайте еще. Да вы что, да не кричите, блин. Да. Я проверялась в Эйзи. Ну вот попробуйте а все. Смотри, Попро... Назар, садись что? с ними, попробуйте. Да. Только нормально, пожалуйста. Давайте Назарий. Я уже лучше. Эрика, садись, давайте, пробуйте. Давайте на самом деле. Давайте, больше никого нету. Я не знаю, проверь. Не, больше не. Все, мы не пранкуем. я а кроссовки е. есть. Лера! Ну, там? Вот это ты, Вот это ты на кровать выпрыгнула, я ею. Вот этот телефон чуть ли не убился. Это мой телефон. Чуть не убился? Да, Я? Да. Так, давай. Я не буду. Ну что, готовы? Давай. Раз, Раз, два, три. Чарли Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь. Чарли, Чарли ты здесь. Чарли, Чарли, ты здесь. Она упала. Она упала. Она упала. Она упала. Она упала. Нифига, да? Mm -hmm. <laughs> Нет. Кто ты? Не, ну Лера туда на самом деле. Я говорю, девчонки сами все повыпрыгивали. Оно как-то... Ставьте его ну, в руки. Не ребята. Прям, нет, по-моему... Этот приезжал. А как вы потом спать будете? Я не, здесь? не я не знаю. Я, я на самом я деле. Я не я не Я не я не знаю. Я да а не, не, не трогай, не трогай. Так. Ну что? А Давайте, так. закрывайте глаза, пробуйте. Раз, чарли, ты, ты, Чарли, ты здесь. Нет, тихо. Раз, два, три. Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь? Ребята, да, она немного пошевелилась. Да, ну, да, да. А ты его 17. шевелила, ты же его подвели. Я посередине. Да, оно было посередине. А, а да, посередине. Оно даже было чуть-чуть на. Это... Да, чуть-чуть на нет. Ребята, это оно было посередине. Оно пошевелилось немного. Вот вы сейчас вызываете, вызываете. Вот сейчас на самом деле, вот оно ничего а не пошевелится. А потом придет. А Оно больше, это что такое? А оно больше. А оно на моих глазах вида. Да никто не дул. О, как стороны, кто дул, если я на камеру все снимаю? Никто не дул. С одной стороны по-любому никто не могу. Ребята, я не буду спать. Я Лера, стой. Лера, Лера, так, раз, раз. Раз, я не хочу, Лера, так что принимайте все вашу вот, комнату, вот девчонок, потому что реально тут будет уже стрёмно спать. Это точно. Одина, уже, один, сюда. Ребят, ну я думаю, пранк удался а по-любому. Здесь да. Да? <свест> она вот ей сейчас неизвестно. Она Она не в курсе, да? Да, она не в курсе да, ну, да, Так вы вообще. просто сегодня а отсюда и... все переходите и начните там, в ваше да, прошлое. Это уже не пранк. Что? Не пранк. что? Да. Еще? Это не не Лучше все, с этим пошите. не шутить. Это уже не пранк. Потому что на самом Здесь деле да, можете... это уже будет не пранк. А давайте это, давайте это раз. Раз. все это. Все, все, давайте выкинем просто. Да, выкидывайте. Выкидывайте все, и телефоны выкидывайте. А во что же надо выкинуть? Все, я пошла выкидывать Я сейчас выкину да, Страшно да. было, да? Высадилась? Да Ой, Юля, коврик опять выкидывает Это да. да. да. очень страшно Юль, пошли уже Все, Все. Девчонки, всем вам спасибо, что, что вы снимались в нашем дети. пранке дискотека. Это очень круто Девчонки, помогли да. сделать пранк, ребята Так что ставьте да. нам всем да. лайк будет